Зимний вечер два друга возвращаются после трудовой рабочей недельки, посидев в кафе домой. Холодный ветер, мороз ужасный. И один говорит, блин, слушай, друга, сать хочу, не могу, не знаю, что делать. В кусты сходить темно, а вас никто не увидит. Он, блин, до да перчатки забыл на работе. Шаринку-то расстегнула, пальцы замерзли. Достать-то я не могу его. Служ братан, выручай, а? Он, блядь, да хрен с ней, ладно, давай. Тут, значит, засовывает руку темно, промахивается и попадает ему в карман. А в кармане соленый огурец от закуси остался. Он так хватает. Слушай, братан, походу я тебе его оторвал. Он, да, тот я чувствую. Кровь по ногам так и хлещет. too <laughs> bad.